Всем привет. Меня зовут Александр. Я приехал из города Бийска, который находится очень далеко отсюда. Рядом у нас граница с Монголией. Я состою в команде Black Шаркс». нас приехало сюда 23 человека. О мероприятии что я могу сказать? В своей жизни я был уже на нескольких мероприятиях, но такого масштаба я еще не видел. Просто за один день на мероприятии мою голову вскрыло настолько, что это даже невероятно представить вообще ребят. Все, что я знал до этого, книги, которые я прочитал, это все ушло в небытие. Вообще. Здесь очень крутые спикеры, которые круто прокачивают твою голову, дают тебе новое понимание жизни. И как я понял, что все в этой жизни очень легко и просто. Обязательно посмотрите вебинары Виталия Бринкмана. Кто меня смотрит да, сейчас, это невероятный человек. Еще один плюс здесь, что все люди искренне. Неважно, не на каком ты сейчас уровне находишься, да, новичок ты или уже топ-лидер, все общаются с тобой на одном уровне. И вот это невероятно. Тем ребятам, которые не попали, я знаю очень много людей, у, у кого не получилось приехать сюда, да. мы все им передадим, обязательно все люди им все это расскажут и... Что еще хочу сказать, что на следующем мероприятии они обязательно попадут, это однозначно, потому что у них будут цели, и они будут к ним идти. Хочу поздравить Изи Бизи с днем рождения, хочу пожелать, чтобы масштабы, которые сейчас увеличились в миллион раз, и чтобы Изи Бизи охватило просто весь мир.